Друзья, вот такая вот радовая. Видите, да, вот такая вот радуга. Вот, вот. убираюсь, ее не видно. Такой вот пожарный шланг. Поливаемый наконец -то. Конечно, это физика.